Друзья, всем привет! Вы на канале «Доступный дом». Сегодня, наконец-то, долгожданное видео у нас на канале про дома на продажу. В первом видео мы с вами разобрали основные принципы постройки дома на продажу, чтобы продать его, какими принципами нужно придерживаться, что нужно учесть при строительстве данного дома. И сегодня мы уже на готовом примере с вами рассмотрим сам именно дом, какой бы я бы сейчас бы построил дом, подготовил для вас сегодня планировку дома, сам снаружи дом, как должен быть выглядеть, и примерно вот всех, придерживаясь всех этих концепций, которые я говорил в предыдущем видео, на этих основах, построен вот этот вот дом если видео понравится то обязательно ставьте лайк Чертеж на этот дом будет стоить 300 рублей пишите в группе вконтакте пишите в комментариях также если вам понравятся мои дома то вы можете заказать индивидуальную планировку по свой участок под свое тех задание. ну а мы начинаем поехали Сегодня у нас будет дом на обзоре 10 на 6 метров. Это один из оптимальных размеров для постройки дома. Как я уже и говорил, то что дом должен быть вытянутый. Вот посмотрите на этот участок. Допустим, у нас участок узкий при продаже дома. Здесь у нас он 20 метров шириной участок. Вот самый стандартный размер 20 на 30 метров, в основном берут на продажу. И вот домик, как он стоит. Очень красиво, симпатично расположился. Можно его немножко ближе сделать, можно немножко дальше сделать. Домик универсальный, то есть он зеркалится как слева направо, как справа налево, сверху вниз. Все это можно подредактировать под определенный участок, потому что на участках есть разные, так скажем, условия. Там где-то дом стоит не очень хорошо смотреть в окошке где-то лес где-то забор где-то какие-то дополнительные может постройки еще есть поэтому вот этот дом он очень универсален также чтобы у нас дом казался больше, мы делаем его двухскатной крышей. Я уже тоже объяснял это в видео. Если мы сделаем такой же дом, но с четырехскатной крышей, он будет смотреться у нас очень маленький. Еще одним нюансом это вот такие вот открытые террасы. Они стоят в принципе не так уж и дорого, но зато пятно застройки они зрительно увеличивают очень намного. Поэтому этот прием тоже нужно э, делать при продаже домов. Еще один нюанс это панорамные окна квадратный метр стены отделанной с двух сторон равняется примерно квадратному метру окон. Вот такой домик с простыми окнами с подоконником смотрелся бы намного бы хуже и не интереснее, чем, окна с пано... чем дом с панорамными окнами. Соответственно, у нас обертка самого дома смотрится намного привлекательнее. Соответственно, она будет нравиться большей части людей. Поэтому зачем нам делать окна с подоконниками, когда мы почти что по этой же цене мы можем сделать вот такой вот красивый современный дом. Вот так он у нас здесь выглядит. Дом... Напоминаю, 6 на 10, у нас здесь будет две спальни, это минимальный набор для дома на продажу. Если вы только начинаете строить дома на продажу, не знаете, то лучше начать с небольших домов, освоить эту нишу и потом уже примерно под каждый регион подстраиваться, где какие дома лучше продают. Планировка проверенная, интересная, это дом по мотивам Микея Z7, потому что ее все знают, она распиарена в интернете очень сильно, поэтому любите. И давайте сейчас мы с вами перейдем к самой планировке. Итак, вот наша планировка перед вами. Здесь у нас вот наше открытое крыльцо, терраса объединенная. Через нее мы попадаем с вами вот в это вот помещение. Это у нас прихожая. В прихожей у нас расположен большой шкаф. Его также можно поделить, например, на обувницу и на сам шкаф, чтобы было более функционально. Пока что для вида я вам сделал вот такой вот обзор. И дальше у нас дом уже получается делится на две части. Как всегда, самый проверенный вариант. Это кухня-гостиная с левой стороны. И справа, с правой стороны у нас спальная зона – спальни они небольшие да небольшие но однако для постройки дома на продажу самое главное это уложиться в бюджет чем дешевле дом тем больше потенциальных покупателей у вас будет приоритетами все, что любят массы людей. Не те э, изысканные люди, которые там, строят дома под себя, с очень красивым интерьером, там, фишками и удобствами. Нет, это не нужно при продаже дома. Чем дешевле бюджетный дом у вас получится, тем будет вкуснее цена для покупателя. Это один из самых важных нюансов. Поэтому минимальный набор помещений, Две спальни, одна для ребенка. Вот в такой спальне я, в принципе, проводил свое тоже детство. Было места предостаточно. Диван, компьютерный стол, все, шкаф. Больше ничего подростку и не надо. Родителям, конечно, нужно побольше, но здесь у нас получилось такой вот большой шкаф во всю стену. И двуспальная кровать тоже у нас здесь влезла. По санузлам здесь у нас один санузел. Здесь стоит ванная. Здесь у нас вот стоит раковина, унитаз. Здесь какие-то места хранения, скорее всего, вот. Ну и окно вот на боковую часть дома у нас здесь выходит. Ну и сама кухня-гостиная, в принципе, тоже у нас функциональная. Она все здесь поместилась. Вот такой вот большой кухонный гарнитур геобразный. Здесь, скорее всего, вот у нас шкафы спрятаны. Домик небольшой, поэтому смысла здесь. Никаких дополнительных помещений городить не нужно. Котельный никакой здесь нет. Вот в этих шкафчиках можно поставить электрический котел. В основном при продаже домов таких маленьких ставят простой электрический котел, либо если есть уже газ, то газовый котел можно поставить без проблем Вот в этот шкафчик на кухне подключить его, сделать разводочку и минимизировать все помещения. То есть квадратные метры мы тоже в этом доме сэкономим. Интересная красивая кухня остров, стол обеденный для здесь проживания максимум три человека будет, поэтому здесь вот место как бы предостаточно. Ну и зона, так скажем, просмотра телевизора тоже всем места хватает. Вот домик оптимальный для для проживания двух-трех человек больше не надо в сегодняшнее время когда материалы растут по цене строительство растет рабочая сила тоже растет поэтому лучше уложиться построить дом вот этот вот под ключ и продать его чем э, заморозить дом на стадии какой-то коробки недоделки без крыши или максимум там под крышу загнать и все и у вас будет стоять дом с черновой отделкой дом продать намного тяжелее чем под чистовую это еще один из принципов построения дома на продажу Домик простой, двускатная крыша, простая, быстро монтируется, панорамные окна, ну и в принципе вот две спальни. Можно по желанию, если вы так это, считаете, то что в вашем регионе нужны три спальни, либо побольше, этот проект трансформируется, увеличивается и ничего здесь не изменяется, кроме как вот, квадратура помещения, либо добавляется еще одна спальня. Без проблем это все тоже можно сделать. Домик универсальный. Как я уже и говорил, на все участки он подойдет. Ну а сейчас мы с вами посмотрим этот домик в 3D. Вот так заходим мы на участок. Спереди у нас открытая терраса. Не нужно ее накрывать дополнительной крышей, потому что это дополнительная трата денег. Здесь самое главное увеличить пятно застройки самого дома. Плюс расширить функционал самого дома. То есть здесь в летнее время вот позагорать, посидеть, отдохнуть какие-то, э, поставить стульчики. Очень тоже будет приятно в солнечный день. Здесь у нас объединенное крыльцо. Здесь можно, конечно, сделать какие-то поручни дополнительные. Но это все, опять же, в удорожании. Если вы влазите в бюджет, то это можно все сделать. Вот заходим мы с вами на такое небольшое крыльцо. Заходим с вами в прихожую. В прихожей стороны у нас большой шкаф. Дальше у нас делится зона, как я уже сказал, пополам. С левой стороны у нас кухня большая гостиная. Здесь у нас панорамные окна. Вот диванчик, кресло, телевизор. Зашли здесь вдвоем, втроем с детьми. Спокойно можно посидеть, отдохнуть все месяца. Вот сам у нас обеденный стол для четырех человек. Остров. Ну и сама кухня Г-образная. И здесь у нас вот стоит шкаф, в который шкаф глубиной 60 сантиметров. Вот видите, там еще ниша есть у нас 60 сантиметров. Здесь любая обвязка на такой небольшой дом у нас подойдет. Можно поставить даже какую то э, котел, теплые полы, гребенку. Все здесь можно будет спрятать очень аккуратно. Водонагреватель даже, я думаю, здесь поместится. Если даже водонагреватель здесь не поместится, то можно его спрятать, конечно, в санузле, вот, например, над унитазом. В доме на продажу самое бюджетное решение в отделке стен. Чем бюджетнее, тем дешевле, тем дешевле дом, тем больше покупателей у вас будет. Вот такая вот раковина, унитаз, ванная и окошечко. Вот зеркало и здесь места хранения, это уже, конечно, по желанию. Дальше выходим. Две спальни, идентичные почти что. Здесь рабочий стол для подростка, диванчик, шкаф встроенный. Еще один шкаф, панорамное окно на задний двор, замечательная спальня. Все здесь вмещается, что еще нужно для ребенка. 8 квадратных метров спальня получается. Родительская 9 квадратных метров, здесь в принципе тоже все вмещается. Окно у нас на боковую часть дома, можно в принципе сделать по желанию еще дополнительное окно. Здесь какое-нибудь горизонтальное над кроватью, чтобы было больше света. Кровать метр сорок на 2 метра. Бюджетный размер такой для небольшой спальни. Здесь у нас шкаф во всю стену, функциональный, тоже много здесь вещей поместится. И обратно возвращаемся мы с вами в кухню-гостиную. Вот такой вот, друзья, у нас получился дом. Если вы строите дома на продажу или мечтаете о таком бизнесе, то обратите на вот этот вот дом очень свое пристальное внимание. Посмотрите предыдущее видео где собрана очень полезная информация, с помощью которой вы избежите многих ошибок, потому что каждый день я общаюсь практически с людьми, которые строят дома на продажу, узнаю информацию, собираю ее по крупицам, узнаю детали, какие дома они построили, сколько они построили, как, как, из чего построили, где, на каком участке размеры, вот, вот это вот все с отделкой, не с отделкой, все вот это вот очень влияет на прибыль на успех в этом бизнесе, поэтому друзья, если вам понравилось видео, то обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал о доступном строительстве, впереди у нас еще следующий обзор дома на продажу второй версии, она будет более современная, открытая и там уже мы в этот же размер 8 в 10 на 6 мы уже помещаем три спальни, то есть у нас будет открытая планировка, здесь она немножко изолирована, поэтому Подписывайтесь на наш канал. Если вам интересны мои планировки, то можете заказать индивидуальную планировку под свое техзадание, под свой участок. Все ссылки под видео. Ну а с вами был Доступный Дом. Подписывайтесь на наш канал о доступном строительстве. Всем пока.